Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире программа Нины Бастет неочевидная, но вероятная. Программа, которая заставляет вас думать, задумываться, которая заставляет вас расширять свой кругозор. А теперь Нина. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анатолий. Я сначала должна представить еще раз свою программу, потому что меня недавно спросили... А чем ты все-таки занимаешься? Вы о чем? Да, exactly. Вот точно так и спросили. То в твоих программах, о чем ты говоришь, вообще непонятно. То ты о плоской земле, то о инопланетянах, то какие-то серьезные темы. Как же тебя могут люди воспринимать серьезно, когда ты говоришь очень странную информацию? И я хотела бы объяснить то, что, в принципе, Анатолий или я говорю всегда на каждой передаче. Передача неочевидная, но вероятная, задуманная не как моя рекламная кампания. В этой передаче... Я пытаюсь вам открыть глаза на то, что в мире существует очень много того, чего нам никогда не удастся понять. Мое намерение передать вам в моих передачах, что мир, вселенная, Бог, как бы мы это все ни называли, настолько многогранно, что нам не под силу постичь, как все это устроено. Но для того, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию Вселенной и ее загадок, нам нужно начать с, самой, с самих себя. Есть такая э, мантра, которая говорит, что вверху, то внизу. И мы, люди, являемся маленькой Вселенной в миниатюре. Мы как голограмма. Каждая клетка нашего тела имеет в себе информацию о всем теле. Точно так же и каждый человек поднесет в себе информацию о всей Вселенной. То есть каждый человек это и есть вселенная в миниатюре а так как мы даже не знаем кто мы такие то как мы можем понять вселенную ведь мы все такие разные и вы можете представить насколько разносторонняя каждая грань вселенной и каждая грань бога которого мы не можем понять сколько различных видов энергии присутствует во вселенной по каким бы разным они не были все это вместе это вселенная это и есть все эти энергии это и есть бог именно это многообразие именно эта многомерность всего вокруг нас я и пытаюсь вам показать этими передачами которые так и называются неочевидное но вероятное только после того как вы поймете насколько мало мы знаем можно понять то что нужно перестать судить что нужно начать принимать другие точки зрения, других людей без осуждения, без ожидания. Только вы, тогда вы сможете понять а, по-настоящему, что вот именно эту фразу, которая говорит «Сколько людей, столько мнений». Это означает «Сколько людей, столько энергии». И у каждого своя судьба, свой мир, своя вселенная и, можно сказать, свой Бог. Вы можете понять только своего Бога если ваш бог вам не нравится и это не есть любовь и у вас есть какие-то ожидания или осуждения если вы несчастливы нездоровы и нерадостны то что-то у вас неправильно работает и искать эту проблему нужно не в себе не не в других а в самих себе потому что поменять это сможете только вы именно это я пытаюсь донести до вас передачами, которые называются «Неочевидное, но вероятное». И ну раз уж спросили, чем я занимаюсь, тогда я скажу, чем я занимаюсь. Я, Нина Бастет, являюсь духовным коучем, коучем по отношениям, ароматерапевтом, и еще можно перечислять много всего. А, но самое главное, то, чем я могу помочь. А помочь я найду, на, на, а, могу тем, что я помогу вам найти свою дорогу к счастливой и здоровой жизни. Именно через те духовные практики, которыми я вас научу, вы сможете исцелить свои эмоции, полюбить себя, научиться делиться своей любовью с близкими, наладить отношения с любимыми, с людьми вокруг. Я научу вас, как жить в балансе с самим собой и со всеми вокруг. Я вам покажу дорогу, но пройти по этой дороге придется вам. Эта дорога – дорога к счастью, но это работа. Но самое интересное, что это хорошая работа, радостная и интересная, потому что в конце ты понимаешь, что в конце туннеля есть свет, и этот свет – это счастье и любовь. А теперь к программе. Я надеюсь, вы поняли, что я и что такое а, передача «Неочевидная, но вероятная». Но я хочу, как всегда, поблагодарить богиню Бастет за то, что она во время передачи будет вам посылать любовь и исцеление. Если вы хотите, я сейчас… Попробую вам послать эту энергию, вы можете сделать тот же э, процедуру, что в прошлый раз, приложить руку к сердечной чакре, сделать три глубоких вздоха и почувствовать эту энергию. Я надеюсь, вам стало теплее и вы будете чувствовать себя хорошо. А тема сегодня интересная, я ее объявила в прошлый раз, она называется «Секрет прочного брака» как выстроить правильные отношения между мужем и женой. И делать я ее буду рассказывать сегодня и говорить на основании ролика, который прошел в сети, который выставил и говорил Михаил Лайтман. Михаил Лайтман является каббалистом, и вы, кстати, его слушали в прошлой передаче не у нас, а у Яши. Да? Почему же я все-таки выбрала именно это? Я обычно не, не оснаю, не, ни на чем не основываюсь. Потому что очень многие люди считают Михаила Лайтмана своим учителем. И э, это очень важно, потому что когда ты кого-то считаешь своим учителем, ты принимаешь все, что он говорит, за абсолютную истину. И ролик, у Михаила Лайтмана очень много роликов, в которых у него очень много интересной и хорошей информации, но этот ролик был какой-то очень странный. Но именно этот ролик вызвал очень много реакций. Особенно интересная реакция была у мужчин потому что вот я начала по получать очень много рассылок которые вот мужчины говорили типа вот вы видите я всегда так говорил я был прав и ähm, интересно о том что именно в этом ролике Михаил лайтман говорит какие-то вещи которые он по-другому немножко освещал в других роликов я для того что для тех людей кто не слышал äh, расскажу о том что он говорит именно в этом ролике, потому что именно этот ролик вызвал такое огромное обсуждение. И ролик, если вы хотите его найти на YouTube, называется «Секрет прочного брака Михаэль Лайтман». Вы можете его прогуглить и найдете. То есть несколько тезисов его короткого видео. Первое – это то, что современный человек – это эгоист, и почему разводятся люди, потому что они не могут терпеть другого эгоиста долго рядом с собой можно в какой-то степени прислать. Я не буду комментировать сразу, я потом все, но я сначала перечислю. А, но несмотря на то, что человек эгоист и не может терпеть никого, развод это неприемлемо. А, главное в семье это дети, и родители должны жить друг с другом ради детей. А любовь здесь вообще ни при чем. Ну, о сексе мы вообще говорить не будем, типа он тоже здесь ни при чем. Брак это совместное хозяйство, и это удобно. И счастье здесь тоже ни при чем то есть чтобы не было люди должны терпеть друг друга но самое главное кто из этих людей должен терпеть друг друга именно там упоминается это должна желать женщина то есть женщина должна прощать мужчине любые то что он называет сам говорит мы называем это приключение потому что приключения в жизни могут быть разные и все должны друг друга терпеть и самое главное, то что э, на чувствах нельзя строить отношения, но мы тоже, может быть, об этом можем говорить. Мужчина ищет женщины что-то от своей мамы. И если он это находит, это обеспечивает ему привязанность к ней на всю жизнь. То есть будущая жена, как говорит товарищ Лайтман, господин Лайтман, э, раньше вообще ее приводили в юрту к маме на несколько месяцев, и она училась от мамы, как ухаживать за ее сыном. Но это не забывайте, все-таки это была юрта. Вот. А потом она то же самое делала. Если женщина будет а, напоминать ему свою мать, он будет навсегда привязанным к ней. Типа, маму не бросают. А, и что в Торе в Библии написано, что мужчина будет видеть жене свою маму, он будет с ней всегда. А что же мужчина в семье? Ответ а, Михаэль сказал так. А что вам еще нужно, если он к ней прилипает? Навсегда. Что еще нужно? Он будет делать все, чтобы ей было хорошо. Будет делать ей комплименты и будет добывать деньги. А женщине нужно от мужчины внимание к ней и к детям. Это все, что ей нужно, оказывается. А мужчина остается ребенком всю жизнь. Очень важная тема, которая прошла именно в этом ролике. Мужчина остается ребенком всю жизнь. А женщина должна о нем заботиться, как мама. Мужчина должен приносить все, что требует женщина в материальном смысле и иметь полную свободу в духовном развитии. А женщина свою духовную работу должна вести через дом. И правильно было бы, чтобы именно так, чтобы женщина не работала, приносила, занималась домом и семьей и именно... И просто больше не добивалось равенства, потому что из-за этого равенства а, дети воспитываются неправильно, и все, что мы видим сегодня, все проблемы разводов, именно из-за этого. Женщина потребовала быть свободной, женщина перестала заниматься домом, и дети растут плохими. То есть а, Михаил Лайтман в этом ролике пред, а, учит нас, что мы должны вернуться обратно, вернуться назад к домострою. А, ну и вот я бы очень хотела, если бы все-таки как-то участвовали в нашем разговоре, ну если нет, я, конечно, поведу его сама. Поэтому номер телефона в студии 847-400-5200. Звоните, набирайте номер телефона, будем общаться, будем обмениваться мнениями. Ну а пока давай продолжим. Да, начну я. Я хочу просто объяснить о том, что все-таки я надеюсь, очень надеюсь, что господин лайтман не собирался преподнести это именно таким способом все-таки мы знаем о том что когда ты снимаешь ролик какие-то вещи нарезаются и убираются и вот в этом есть очень большая опасность потому что дальше уже так же как и в пересказе любой книжки человек может вырезать то что ему не нравится ну, нарушается, а поставить, контекст. нарушается контекст потому mm -hmm. что можно поставить то что ты хочешь просто я не могу поверить что он именно так говорил потому что я видел, слышала его другие ролики. Ну, давайте возьмем вопрос. Добрый день, Добрый. вы в эфире. Добрый день. Можно, можно разговаривать? Да, да, да конечно, да. конечно. Прошу вас. Вот, вот я сейчас выслушал, так сказать, направление мысли господина Лайтмана. Я могу сказать, что у него мозги высохли еще 30 лет тому назад, я не знаю его возраст. Ведь нужно же учитывать, что происходит в мире, в космосе. И вообще, сейчас появилось абсолютно новое поколение. Совершенно с другим подходом к жизни. Совершенно с другим усвоением этой жизни, пониманием. Они знают, умеют и чувствуют больше, чем господин Лайтман за всю свою жизнь прочувствовал уже буквально от рождения. И не учитывать этих факторов никак нельзя. Это первое. Второе. Насчет семьи. Должен быть сангам, а не то, о чем он говорит. То есть люди должны любить, понимать и чувствовать друг друга. Если он считает, что чувств нет, а к вашему сведению, именно чувства и эмоции являются очень мощной силой, которая материализует все, что вокруг нас происходит. Окей, okay. спасибо большое, Алекс, это уже превращается в лекцию, поэтому э, у нас просто нет времени выслушивать лекции. У нас есть время обменяться мнениями или ответить на вопрос. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарна за ваши комментарии, потому что, я не знаю, высох, не высох, я надеюсь, что все-таки э, этот ролик конкретный осветил не все то, что он хотел сказать, потому что я на самом деле считаю его очень грамотным и умным человеком, и все-таки я думаю, что здесь нарезали, может быть, не все то, что он собирался сказать, потому что я специально переслушала прямо перед этим еще его несколько роликов, и он действительно понимает и говорит о том, что да, в других роликах, что да, это он не говорит про эмоции, потому что я так понимаю, что его видение мира, что семья – это чисто прагматичный подход. И вот я услышала то, что хотелось бы очень услышать все-таки, что в семье любовь и чувства и эмоции очень важны, потому что… Но без этого, наверное, все-таки современному обществу жизнь невозможна. А вот о том, что он тоже сказал, что мы должны вернуться к тому, что было. Uh, меня тоже это, честно говоря, очень возмутило. Почему? Объясню. Uh, давайте вспомним наши, uh, нашу историю. Историю всей планеты за последние 6 тысяч лет. Uh, где последние 6 тысяч лет... Uh, как мы по древнеиндийским учениям, которые, кстати, имеют столько же, почти такой же возраст, как Кабала, и так же самое и все еврейские учения. И, кстати, то, что высказал Михаил Лайтман, он высказал: можно сказать, что это сказали все священнослужители одинаково: католические, христианские, мусульманские. Ведь он именно вот то, что в этом ролике преподнесли, это чисто видение патриархального образа жизни, без э, видения того, что люди изменились, энергии изменились, э, люди хотят счастья, любви и эмоций. И он призывает вернуться к старому. Кстати, ни в одной традиции, э, во всех традициях считается возврат старому — это деградация. Поэтому мы не можем вернуться к тому, чему, в принципе, мы уже переросли. А вот древнеиндийские учения говорят о том, что Именно где-то в районе тогда, когда пришли все новые религии, э, и началась так называемая Кали-юга. Кали-юга, которая знаменуется начало Кали-юги тем, что отношение к женщине изменится, то есть будет нехорошее отношение к женщине. Это э, была смена эры, то есть тогда вот смена богов, как мы можем сказать, то есть и это и есть, когда человечество будет, как называется, в затмении. И, опять же, я еще раз повторюсь, она началась именно с того, когда к женщине стали неправильно относиться. Но разве не так мы можем посмотреть, что происходило в мире последние 6 тысяч лет? Мы живем в патриархальном мире, и именно то, как говорил господин Лайтман, именно и было. Женщина была подчинена мужчине, мужчина был добытчиком, охотником, он устанавливал законы, он устанавливал пове... правила поведения в семье. Правильно? Или я что-то не так говорю? Абсолютно правильно. И только, mm -hmm. давайте, и, и к чему это привезло? Про... Перевело. То есть женщина всегда воспитывала в семье детей. Женщина была абсолютно бесправна, занималась домом и хозяйством и воспитывала детей. Но кого же она все-таки воспитывала? Я что-то не понимаю. Все 6 тысяч лет мир а, обуревали войны. То есть одна война за другой, одна революция за другой. Кому это принесло счастье? Но ведь это было именно то, к чему сейчас призывается обратно. Типа, вернитесь обратно, женщины, вернитесь и станьте опять никем. Нужно опять же понять, что я на самом деле за то, что женщина не должна работать, только очень за, но где мы найдем сегодня много таких мужчин, которые все мужчины готовят обеспечить всех женщин и их детей? Ведь они уже выросли, они уже переросли это. и ну, очень... тут еще, я думаю, вопрос стоит том, хотят ли сегодня женщины не работать я и сидеть опрос. дома и воспитывать детей. Я делала опрос на Фейсбуке, угу. и 80 процентов женщин сказали нет. Угу. Согласна ли я с этим нет? Вот лично я бы хотела не работать дома, сидеть, честно. То есть ну, я это, уже проработала свои чем-то да, да. да. То есть и я думаю, что много женщин все-таки захотят, если они при этом будут свободны будут обеспечены обеспечены не в том кстати он говорит о том что мужчина будет вам обеспечивать но он забыл в этом сказать что типа много только хотеть не надо то, то есть, есть он ведь будет базовые, обеспечивать базовые базовые нужды, нужды, конечно. то как он обеспечивал раньше что нужно было раньше людям от семьи кров пища на столе и врачи и детей то есть посмотрите на то, как живут сегодняшние семьи, где женщина не работает, где они религиозные, где у них много детей. Посмотрите на этих бедных женщин. I'm sorry. Я не хотела бы, чтобы выглядеть так, как выглядит. они. Давай говорить по-другому. Посмотри на этих бедных детей. Детей. То есть потому эти что... люди постоянно просят помощи у общин. Угу. Этих людей нету денег, потому что, кстати, мужчина, он же, он же ребенок. То есть у жены, у этих семьях, еще ко всему же, Кроме своих там пяти, шести, восьми детей есть еще и муж, угу. который бедный, несчастный, к нему надо относиться как мама. Кстати, вот мы обсудим после перерыва, что же все-таки имел в виду товарищ господин Лайтман, когда он говорил о, о, о нужно напоминать маму. Потому что там есть очень рациональное зерно, но как оно проявляется? Вот это мы должны поговорить. Перерыв? Да, давайте уйдем на перерыв, потом вернемся и продолжим. Мы продолжаем программу Нины Бастет очевидная, но вероятная». Номер телефона в студии 847-400-5200. Прошу. Нина. До того, как я начну еще раз говорить, продолжать тему, я хотела бы напомнить дорогим богиням, дорогим женщинам о том, что а, следующая встреча клуба Я богиня будет а, в следующий понедельник в 7 часов вечера. Поэтому, если вас это интересует... Звоните 224 или посылайте лучший смс 224 688 0155. 224 688 0155. Также я организую э, поездки в Перу, в Болгарию, в Грецию. Это будут духовные практики, духовные поездки. И если вас интересует, пожалуйста, тоже звоните еще раз. 224 688 0155. Итак, мы говорили о том, что какие же все-таки лучшие отношения между мужчиной и женщиной в семье, и мы а, строили это, я строила эту тему на основании ролика Михаэля Лайтмана. Я хочу еще раз сказать, я к этому человеку очень хорошо отношусь, но этот ролик был, мне так кажется, просто нарезан неправильно, или если это его сегодняшнее мнение, я тоже не знаю тогда уже о чем говорить, но для тех людей, которые слушали этот ролик и хотят это принять за манеру поведения, я думаю, нужно поизучать этот вопрос немножко больше. А для тех мужчин, которые сказали, вот я так знал, и ты мне должна быть как мама, или я теперь-теперь ничего не должен, и ты должна меня любить таким, какой я есть, просто потому что я твой сын, типа, пожалуйста, задумайтесь над этим очень серьезно, и женщины тоже задумайтесь над этим, потому что не все, что должно было быть, там было высказано. То есть, ähm... итак, давайте вернемся к тому, что действительно ли жена должна напоминать маму именно он говорил напоминать маму и это известный факт известный факт об этом говорят все все специалисты все психологи о том что очень часто женщина ищет мужчину похожего на папу а мужчина на маму но что же значит все-таки похожего и что ищет мужчина в женщине вот это важный вопрос который не был освещен то есть я считаю, лично вот мое мнение, что мужчина ищет не то, чтобы она была там похожа, может быть, внешне, это не важные принципы, может быть, очень-очень глубоко подсознательно где-то это есть, потому что мы видим все-таки, что мужчины действительно часто, если они там даже разводятся и женятся, тоже выбирают одного типа женщин, хотя это может быть навязано разными, разными поведениями, разными психологическими э, вещами, но действительно выбирают часто похожих на мам, но что они ищут в этом, вот самое главное, я думаю, что самое главное, что ищет мужчина в женщине, чтобы она была похожа на маму, это любить его как мама. Любить, просто любить и даить энергию. Ну, давайте возьмем вопрос. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я не помню, кто автор этих великих стихов. Каждый выбирает по себе женщину религию дорогу. Понимаете, это очень сложно сказать и нельзя обобщать. Один человек хочет увидеть маму, другой хочет увидеть верную подругу. Поэтому, ну как сказать, говорить, что неправильно построены религиозные семьи, у которых там по 8 детей, по 10, это неправильно. Они выбрали такой путь, значит, для них это правильно. Понимаете, поэтому мне кажется, что это, ну, каждый решает для себя сам что что правильно что неправильно и как ему проживать эту жизнь? Mm -hmm. okay. я с вами First. абсолютно согласна. мы все именно это то к чему я и веду мы все очень разные кому то нравится как мама кому то нравится как я не знаю как богиня какая-то да но подсознательно действительно очень важно как мама а, Почему? что именно как мама почему мы ищем маму. Да, почему мужчина ищет маму? Потому что мама его любила, любит абсолютно без претензий, без ожиданий. Но, а если мама была алкоголичка? Вот тут вопрос, ему задали, кстати, этот вопрос там на другой, на другом немножко ролике. Он говорит, ну, а что ты тогда, типа, выходила за него замуж? Ну, знаете, как есть такое? Если ты хочешь знать, как будет выглядеть твоя жена там через 30 лет, посмотри на ее маму. То есть, мы все, естественно, имеем э, гены, карму. Как я много говорила, у нас не только гены, которые передаются родителями, у нас карма, которая передается по роду. Он... <связывая> Но у нас также есть и карма рода. Поэтому каждый выбирает то, что ему нужно. Э, женщины часто бывают, выбирают действительно мужчину как папу, похожего на отца. Но есть ведь люди, которые говорят, я, буду... я хочу мужчину, только главное, чтобы он не был как отец. Ну, кстати, самое смешное, когда они так говорят, именно такое им и попадается. Именно потому, что э, нужно отработать карму. То есть, но ну, не забывайте, что же все-таки он ищет, ведь мама это мама. Знаете, есть такое понятие еврейская мама, но мы должны не думать, что это только еврейская мама. То есть э, так же самое можно сказать армянская мама, грузинская мама, узбекская мама, русская мама. Мама есть мама. Мама всегда оберегает, всегда любит. Вот самое главное, наверное, то, что ищет мужчина. И все-таки я хочу вернуться к тому, что то, к чему призывают все религии, это вернуться да, к такому патриархальному образу жизни, и который уже, в принципе, привело к войнам, к раздорам и ко всему остальному. И только вот надо обратить внимание. Ведь последние 80 лет история человечества немножко смягчилась, правильно? Ведь именно последние 80, где-то там, я не знаю, сколько лет, я не считала точно, нету таких глобальных войн, да, как были. Первая, вторая вот революция. Да, 75-80 лет. А давайте задумаемся, что все-таки произошло в эти годы. Именно освобождение женщины. Эмансипация. Эмансипация женщины. То есть я не говорю о том, что э, я абсолютно согласна с тем, как далеко женщины взяли эту свободу, и что они действительно взяли на себя роль мужчин в обществе. Это нехорошо для женщин. Но они тоже не знали, а был ли у них другой выход. Ведь давайте не забывать, что она действительно была просто... Э, женщин просто подавляли. У них не было свободы, у них не было выбора. Ну, Притом это было во всех странах. Ты знаешь, я вот смотрю по, по американскому опыту. Да? Здесь, в принципе, женщина перестала быть женщиной где-то со времен вот бейби-бумеров. Это было последнее поколение где женщины действительно были женщинами то есть это вот сразу поколение после войны то есть где-то 46 до где-то 60 -го года это когда женщины были дома, воспитывали семьи воспитывали детей, мужья были на работе, мужья зарабатывали деньги, предоставляли все нужное женщине и вот это были семьи. Ну, вот, допустим, одной из таких семей была, мы очень многие те, которые смотрят или помнят старое телевидение, была такая семья uh, «Leave it to Beaver». Вот была такая семья «June Cleaver» — это мама, uh, там папа и «Beaver» — это один из двух сыновей. Вот такая типичная семья «Baby Boomers». С того поколения все. Ну, произошла поменялось. сексуальная революция Абсолютно. Произошло освобождение и эмансипация женщины Но угу. а, это ты говоришь про хороший пример Семьи Ну да. Но не забывая о том, что было очень много Очень много нехороших примеров Это тогда, когда женщина действительно Подавлялась Когда никто не обращал внимания На ее эмоции угу. На ее нужды Потому что мужчина обеспечивал семью По его нуждам ну, да, по, его понятиям. по его понятиям да. Никто не спрашивал женщину а, другой вопрос это были другие женщины у них были другие запросы просто это потому женщины, что они были так они, они, были, да, они видели примеры своей мамы которая говорила типа ну не высовывайся все мамы в основном тогда думали что женщины приходят в мир страдать обслуживать мужчин и рожать детей и кормить и кормить их а, но сегодня мир изменился, сегодня идет именно та же самая ситуация, которая происходила 6 тысяч лет назад, почти 6 тысяч лет назад, когда сменились эпохи, и сегодня эта эпоха уже сменяется, я об этом говорила на многих передачах, mm -hmm. и это мы находимся в промежуточном периоде. То есть новая эпоха еще не пришла, старая еще не закончилась. Именно поэтому и женщины, которые объявили о свободе, все-таки... Взя пошли слишком далеко да то есть они хотели освободиться но привели к этому тем что они в принципе взяли мужские черты на себя мужские мужскую работу но к сожалению деградация мужчин происходила именно из-за того что они подавляли женщин именно из-за того что женщина была никем и звать ее никак и о том что она сидела дома воспитывала детей это не помогло миру почему-то женщина находясь дома и будучи в этом подавленном состоянии, не смогла воспитать мужчин, которые были менее агрессивны, более добрыми, более духовными. То есть чем больше это происходило, получается, что женщина в основном была подавлена, подавляя, она подавляла свои эмоции. Подавляя свои эмоции, она приобретала все больше и больше комплексов, все больше и больше проблем, и а если посмотреть на сегодняшние религиозных семьи, ведь мы видим только хорошее, мы видим а, действительно, как они друг друга поддерживают, как у них дети растут. Но если мы а, где-то в глубине посмотрим на них, то все-таки я думаю, что большинство из них, женщины, не очень счастливы. Потому что они все-таки живут по своим... Тому, как их научили жить. Они просто не знают, как по-другому. Но... Эти женщины точно так же болеют, как обычные женщины. Эти, а мужчины точно так же изменяют. И единственное, что их держит, это именно то, что сказал господин Лайтман. Мы должны жить ради детей. И вот эта жизнь ради детей, а, а, я не знаю, наверное, никто не делает в религиозных общинах, в многодетных семьях опрос и о том, а в каком а в каком физическом состоянии находится женщина, которая родила 8-10 человек? Угу. Котор... В каком она эмоциональном состоянии находится? Да, но тут такой же можно задать вопрос господину Лайтману. <coughs> Живите ради детей, а, а если в семье отношения из ряда вон плохие, естественно, должны ли дети мучаться при таких отношениях, то есть ради кого мы действительно живем тогда? Ради детей, тогда, если эти дети не хотят такой жизни, то, значит, мы, наверное, живем не просто ради детей, мы должны создать такую атмосферу в семье, чтобы детям в ней было уютно, приятно и комфортно. А сказать, я живу ради детей с какой-то там, если я, там, мужчина ненавидит свою жену, но вынужден жить ради детей, ну и толку с этого. Но она должна его прощать и быть похожей на нам... и должна и быть похожей но на она его может прощать, но, Кстати, но если... у него есть еще одно видео, и но. у него там много видео таких вот маленьких, Нет. небольших, mm -hmm. где он разговаривает, кстати, со своей дочкой. Mm -hmm. И а, она его спрашивает: "Ну что делать? Все разводятся? Я ведь смотрю на свои... Она, так я то понимаю, они израильтяне, и он говорит, что... Очень важную, очень важную вещь. Поэтому я говорю, что это видео, то предыдущее было какое-то странным, но именно оно имело фурор. Mm -hmm. А вот в этом видео он говорит действительно о том, что он говорит, самая большая проблема, которая произошла в семье, это то, что а, проблема отсутствия духовности mm -hmm. между мужчиной и женщиной для того, чтобы было что-то общее, должен быть Бог. Mm -hmm. То есть, кстати, это то, о чем я все время говорю, о том, что есть такое понятие, как, например, в мужчина, он бог, и клуб у меня называется "Я богиня", правильно? Mm -hmm. И, кстати, я не шучу. А когда я ставлю в кавычки, мне говорят, я говорю, точно надо поставить в кавычки, потому что женщина должна чувствовать себя богиней. Это именно тот кусочек называется sacred uh, sacred femininity, mm -hmm. то есть. Uh, как это называется по-русски? Сакральная, сакральная женственность. Mm -hmm. И Есть такая же сакральная мужественность. То есть, в принципе, вот если посмотреть на индийские, то это соединение Шива и Шакти. Mm -hmm. Шакти — это женская энергия, Шива — это мужская. И если между ними нет вот этой духовности, именно они ничего не удержат. То есть... Именно поэтому, как он говорит, что именно поэтому устали, То есть он уже тут же переходит. Вот на этом ролике было совершенно другое. Он говорит, что семьи распадаются, и да, они должны развестись. Он не говорит... Вот уже тут он не говорит, что нужно оставаться муж, э, типа, в семье. Mm -hmm. Потому что в этом ролике было конкретно сказано, вы должны... Э, то есть неприемлем развод, должны жить ради детей. А в этом он говорит, нет, это правильно, они должны разойтись. Потому что они должны разойтись для того, чтобы понять, насколько это нехорошо быть без духовности. Кстати, если мы посмотрим на сегодняшнее общество, на количество людей, которые развелись, и на то количество людей, которые не могут после развода найти свою вторую половину. Я думаю, что именно очень… И, кстати, вот именно вот эта ситуация ведет к тому, что очень многие люди сегодня начинают заниматься духовностью. Как бы они это ни называли, а как бы они к этому ни пришли, то есть вообще-то это является такой… Когда ты все теряешь, это является тому, как происходит трансформация. То есть люди не могут больше жить вместе, они разводятся, и что дальше? Да, есть такие, которые с одного, с одних отношений сразу переходят, другие, третьи и так далее. Но все больше и больше людей становятся, которые, особенно женщин, которые просто не могут найти своего мужчину и не могут не потому что а, нет не потому мужчин. что нет мужчин, мужчин mm -hmm. полно, полно мужчин и полно женщин, которые но почему-то не могут найти друг друга, потому что это, кстати, то, о чем я все время говорю. Сначала нужно Пройти свою трансформацию сначала нужно очистить свои эмоции сначала нужно найти своего бога бога внутри себя богиню внутри себя и тогда будет легче увидеть этого бога в другом человеке mm -hmm. вот это очень важно то есть и он об этом говорит а, а еще он интересную вещь сказал которая тоже как бы каким образом должна женщина с мужчиной коммуникейт ну разговаривать, угу. и он говорит, женщина должна очень умно намеками говорить ему о своих желаниях. Но извините, но мы уже давным-давно знаем о том, что мужчина намеки не понимает. Какие угу. намеки? То есть намеки в семье приводят к тому, что называется недопонимание. То есть я тебя не понял, потому что у меня так не сложен ум, у меня ум работает по-другому. Я хочу все прямо и хорошо. Да, нужно говорить правильно. То есть не нужно говорить вот как Александр, который позвонил не нужно нам. Не говорить загадками. Нет, нет, нет, даже я вот Александр, который позвонил, он сказал правильные вещи, но очень агрессивно и очень, ну, называя сразу человека, что там, давая ну, ему характеристики. Там, да. Хотя я вам, я все время говорила, не осуждайте, потому что, то есть любой человек, во-первых, его мнение меняется с развитием, если не меняются только святые и очень тупые. То есть вот эти люди не меняются, не все остальные меняются. не солнечный зайчик. Тоже меняется, он же перескакивается туда-сюда все время. Тоже меняется. Поэтому намеки не нужно давать семье. В семье нужно разговаривать открыто. Это и есть коммуникейшн. Самое главное, что он еще говорил, это очень важно, то, что мы должны знать. Нужно уметь прощать вот прощать мы должны уметь друг друга постоянно всегда но прощать не потому что я твоя мама и отношусь к тебе как к маме и поэтому как к сыну и поэтому я тебя прощаю нет прощать нужно по-настоящему но прощение тоже очень тяжелая вещь потому что э, надо понять о том что мужчина и женщина прощают и извиняются по-разному то есть опять же как бы сказать прощать это очень общее понятие э, прощать надо научиться а мужчины и женщины должны понять, что в семье люди разные. Мужчина и женщина это две разные субстанции, которые по-разному думают, по-разному общаются, по-разному разговаривают с друг с другом. И если мужчина, например, вот считается так, что мужчина, я, вы, наверное, знаете по своему, там, они там что-то, может быть, поссорились, один другому кто-то сделал не очень хорошее событие. Если они пошли, коротко один признал свою вину, сказал: Все, прости, там я был неправ», прав. Они об этом к этому вопросу больше не возвращаются. Женщина так не работает. У женщины так не работает. Пока мозг не вынесет, exactly, ничего не будет. Exactly. Потому что женщине нужно проговорить свою проблему. То есть она может мужчине сказать: Я тебя простила, а лет так через 10 ему mm -hmm. об этом напомнить. Но ты же тогда. Причем в а он говорит, неприятный неприят, самый неприятный. А он ей говорит: Типа, я же извинился. И ты же сказала, что ты простила. Но она просто простила, чтобы. Ну, чтобы чтобы ты, чтобы ты отстал или чтобы да. просто ну, не, ситуация все-таки была по-другому то есть нужно понимать о том что мужчина и женщина это как совершенно с разных планет но ну, это неправда кстати но типа но мы приехали как мы говорим да с Марса и с Венеры так так это не нужно думать что это конкретно так то есть мы уже побывали на Марсе на Марсе побывали да про Венеру мы еще не разговаривали да то есть типа расскажем про Венеру Потом, что говорил, опять же, в, этой, э, в этом или в других роликах, о том, что еще одна проблема, это проблема, сексуальная проблема в семье. И если в одном ролике он сказал, секс тут не при чем, и вообще в сексе нужно понять, что, типа, мужчина вот всегда совершенно другой, и вот ему нужно прощать его маленькие шалости, шалости то почему-то... Как бы женщина должна это прощать, и мы должны это принять. Но это, кстати, тоже абсолютно неправильное понимание этого, потому что я не думаю, что он именно это имел в виду, хотя он сказал в нескольких роликах, потому что если бы он сказал я имея свою природу, намекая именно на это, я так думаю, дал себе волю, то, то я бы, я, говорит, не, не очень хороший сам семьянин, то есть он сам об этом mm -hmm. говорит, потому что для меня работа главная, для меня вот эти лекции главные, и он умнейший человек, и несет просвещение людям, и очень многие люди действительно следуют и открывают свое сознание, то есть там колоссальная, колоссальная душа и колоссальные мозги, но а, тем не менее, я думаю, что просто нужно нашим радиослушателям, как я все время говорю, быть думать не просто принимать кого-то как учителя поэтому э, есть очень много людей которые ведут лекции семинары и все время настаивают на том что у тебя должен быть учитель учителем является тот человек который уже сам просветленный так учителем был иисус христос магомед моисей то есть это были учителя там я не знаю ошо был такой И то сказать что вот например я бы пошла потому что в, э, в индуизме там очень важно, гуру, это учитель, ты mm -hmm. его принимаешь абсолютно полностью, но слушая его лекции, которые, я не знаю, действительно ли его лекции, или тоже нарезки, потому что он сам никогда не вел рек лекции, ну, в смысле, не записывал то, что он говорил, он не написал книги, а дальше это уже понимание тех, кто их mm -hmm. издает, а, то я бы тоже не приняла его 100% как гуру. Поэтому а, я призываю людей к тому, чтобы они сами думали, Именно эта программа призывает вас к тому, чтобы вы думали. И что он говорит очень интересное о том, что проблема в семье есть очень сильно, что называется сексуальная пустыня. То есть люди вообще не занимаются сексом, живут уже э, сколько лет и сколько лет не имеют э, близких отношений. И, кстати, он говорит, это неправильно. То есть даже, даже, ну мы знаем о том, что все-таки в иудаизме считается неправильно не иметь сексуальные отношения, потому что близкие отношения между мужчиной и женщиной заложены самим Богом, и это очень важно иметь в семье. Mm -hmm. Но почему он считает, почему плохо, <coughs> э, почему это происходит? Потому что сегодня секс доступен. То есть сегодня мужчине не нужно ждать, пока его жене перестанет болеть голова, или э, приспосабливаться к ее э, плохому настроению за того, что у нее ПМС или другие проблемы по жизни, которые э, возникают именно из-за плохих отношений уже в семье, и он может пойти и получить это где угодно. Потому что э, сегодня мужчина может получить секс, просто познакомившись с человеком, даже не обязательно за него платя, а просто потому что, э, э, ну, сегодня это свободно. А наоборот? И женщина может сделать то же самое естественно да но просто тогда женщине для того чтобы иметь для, ей нужно иметь связь духовную связь с этим человеком О, вот я хотел спросить тогда а где же духовность так вот это если самое главное. Это просто если это просто удовлетворение физиологических потребностей не имеет никакого отношения к духовности тогда а как же знаем, же жить в союзе потому в что нужно именно друг друга уважать mm -hmm. понимать что даже ты то есть мужчина тоже не имеет права идти налево uh -huh. хотя говорит каждый человек имеет право налево, налево да? Да. но типа это неправильное поведение мужчины то есть а, а женщина может составить а, для женщины особенно чем старше она становится тем духовная близость с мужем с мужчиной обязательно то есть женщине нужен один партнер uh -huh. и она готова с ним жить всю жизнь а, но из-за того что свобода дает мужчине э, намного больше возможностей. То есть да, проституция существовала всегда, все тысячи лет. Mm -hmm. И он мог пойти и удовлетвориться. Но все-таки работа с, между мужчиной и женщиной э, в этом отношении тоже очень важна. И э, эта работа, нужно понять о том, что отношения это работа. И у нас есть очень много у нас, есть, например, такая письма, если песня где-то из них известных поет, я не помню, по-моему, леонтьев если любовь это работа, то зачем такая любовь? Угу. Но а, есть песни, которые неправильно воспитывают наших людей. Лю любовь это не работа. Например, а раньше. Раньше. о родине, а потом о себе. О, да, да, это мы вообще уже молчим, а. да? Нужно понимать о том, что это работа. И закончить свою а, сегодняшнюю передачу я хочу словами Асадова, у которого есть потрясающее стихотворение, которое называется «Как много тех, с кем можно лечь в постель». Я не буду все читать, оно большое, но самое главное его слова такие. «Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться и утром расставаясь, улыбнуться и помахать рукой и улыбнуться, и целый день волнуясь ждать вестей. Как мало тех» с кем можно не мудря, с кем мы печаль и радость пригубили, возможно, только им благодаря мы этот мир изменчивый любили. И любите друг друга, стройте, выстраивайте свои отношения в семье, не следуйте ничьим правилам, ничьим лекциям, семинарам, а уж если вы следуете этим, то применяйте свою логику, свое чувство, и самое главное, чувствуйте сердцем, потому что логика не всегда права. Я вам желаю всего доброго, любви и счастья.